В какой-то момент в жизни организации происходит, наступает такой этап, когда меняется генеральный директор. Это очень серьезное ответственное мероприятие для организации. И важно все сделать правильно. И я покажу, как правильно это делается в программе со стороны бухгалтера. Что необходимо произвести бухгалтеру. Первое, это нужно уволить. Старого генерального директора в жизни как правило бывают два случая увольнение директора и вот в моем случае это перевод на другую должность давайте сейчас кратко рассмотрим первый случай увольнения и более подробно перевод хотя смысл один и тот же если это увольнение вам нужно зайти в меню слева зарплаты и кадры кадровый учет и открыть журнал увольнения. Создаете здесь новый документ. Выбираете сотрудника, выбираете дату документа и дату увольнения. Они должны совпадать. И у вас перед глазами должно быть решение о смене гендиректора. Также еще к решению, если это у вас не единственный учредитель в компании, Будет еще протокол общего собрания. И еще важный документ, который вы обязательно должны видеть, это лист записей из 46-й налоговой. Один маленький нюанс по поводу увольнения. Если вы производите увольнение директора, ну, директора или какого-либо другого сотрудника, пожалуйста, не забудьте начислить сотруднику компенсацию за неиспользованный отпуск если у него отпуск не отгулен или отгулен частично но к сожалению программа бухгалтерия 8.3 да и 8.2 ну и старая 7.0 они не позволяют начислить в автоматическом режиме компенсацию за неиспользованный отпуск но ее начислить необходимо и как это сделать вы можете посмотреть у меня на сайте в разделе видеокурс в разделе видеокурс здесь вот есть закладочка по урокам уроки с 11 по 20 это будет как раз 20 урок видеокурса самый последний но к сожалению вот и уроки эти входят в состав видеокурса они платные но приобретать их можно и отдельно это двадцатый урок. Двадцатый урок. Вот в этом уроке очень подробно я здесь рассматриваю увольнение сотрудника и начисление компенсации за неиспользованный отпуск. Как это сделать в программе. А тема нашего сегодняшнего урока это все-таки смена гендиректора. Поэтому это целый отдельный урок по начислению компенсации. Вот Смотрите в этом видео уроке, заказывайте его, если вам это будет необходимо. Итак, вернемся к документу. Создаете документ увольнения, после документа увольнения начисляете компенсацию за неиспользованный отпуск. И, в общем, увольняете директора. В моем случае это не увольнение. Вот Я сейчас рассмотрю чуть-чуть подробнее свой случай, потому что у кого-то, возможно, тоже будет такой случай. Это перевод на другую должность. Опять же нужно пойти в меню зарплаты и кадры. И здесь будут кадровые переводы, такой журнальчик. Он у меня еще пустой. Создаю новый документ. Выбираю сотрудника, старого гендиректора. Смотрю дату, тоже решение у меня перед глазами лежит. У нас это вот так произошло в выходные 13 мая. Здесь ставлю галочку перевести в другое подразделение или на другую должность. Если в компании структурная то вы здесь выбираете какое-то другое подразделение. У нас одно подразделение и здесь выбираю новую должность. Смотрю, что есть справочники. Такой должности нет. Завожу новую должность, на которую он переводится, руководитель проекта. Ставлю галочку «Изменить начисление». оклад И Это в том случае, если при переводе у вас меняется оклад, то ставите здесь галочку «Изменить начисление». Меняем оклад. И здесь галочку ставлю «Аванс». И стандартно я обычно делаю 50%. Провести-закрыть. Первый этап пройден. У нас освобождена должность генерального директора. Теперь можно принимать новый гендиректора. Опять идем в меню зарплаты и кадры. И здесь уже нажимаем, э, заходим в меню приема на работу. Создаем новый документ. Выбираем подразделение, дату. Дата у меня в моем случае это 14 мая. Должность генеральный директор здесь дата приема также дублируем 14 мая испытательный срок у генерального директора по законодательству может быть до 6 месяцев вот поставлю 6 и создаем нового сотрудника так как это абсолютно новый человек может быть у вас э, это будет кто-то из старых сотрудников да как кого-то повысили и работал человек коммерческим директором, его назначили генеральным директором. Тогда вы выбираете «Показать все» и ни в коем случае не создаете нового сотрудника, а выбираете того сотрудника, который вам нужен. Я выбираю по кнопочке «Создать» и завожу нового сотрудника. Далее здесь по сотруднику, неважно, что это гендиректор, не гендиректор, вы заполняете дату рождения, пол, иненс, нилс. И на закладке Личные данные обязательно вносите паспортные данные и вносите адрес по прописке из паспорта. Я сейчас этого делать не буду. Записать, закрыть. Даты проверяем. И ставим размер оклада. Также здесь аванс. Процентом от тарифа ставлю я 50%. процентов. Провести закрыть. Второй этап пройден. То есть принят на работу новый гендиректор. Вот теперь самое главное. Теперь э, у наш гендиректор идет во все печатные формы. В накладные, в счета, во все вот бухгалтерские отчеты, когда вы формируете различного рода декларации, НДС, прибыль, зарплатные отчеты, у вас гендиректор везде-везде фигурирует. Поэтому необходимо в настройках компании произвести тоже смену гендиректора. Заходим в меню «Главное», «Реквизиты организации». Переходим вот сюда на вкладочку «Подписи», открываем ее, и вот здесь у нас старый руководитель стоит. Здесь по черной такой стрелочке вниз «Выбрать из списка», «Показать все». У нас здесь уже должен появиться новый сотрудник. Выбираем нового сотрудника. Последующий тоже самое. Но если вы так сделаете, это еще не все. Вам программа не даст провести, не даст внести эти изменения. Вот даже могу сейчас нажать «Записать», и она начнет вам тут ругаться. Не удалось записать ответственные лица. Ну и, в общем, тут вот будет писать ошибку, дата изменения, там запрет, запрет изменения данных. В общем, вот в чем дело. Помимо того, что вы вот здесь поменяли, вам теперь еще по каждой строчке нужно зайти вот сюда вот на синенькое слово история заходим сюда и здесь вам нужно создать еще одну строчку выбираем здесь физлицо показать все нового гендиректора должность гендиректор и с какого числа он действует с 14 мая в данном случае записать закрыть и здесь выбираем его. То есть все, мы его уже выбрали. То есть все, мы его создали. да, Вот все, так и оставляем. Закрываем это окошко. Теперь в следующей строчке «История» против главного бухгалтера. То есть напротив каждой должности здесь есть слово правей история». Теперь в это слово проваливаемся. Здесь то же самое. Выбираем новое физлицо. И дату, с которой он будет действовать. Записать, закрыть. Закрываем окошко. И третье. Вот такой вот здесь маленький нюанс существует, что просто так вам программа не даст поменять. Вот здесь еще в каждой строчке нужно все создать. 14 мая. Так, все, во всех, во всех строчечках вот этих историй создана. Теперь пробую записать, закрыть. Ну все, теперь у нас гендиректор сменился. Давайте открою, проверю вот здесь еще раз реквизиты организации. У нас здесь должен быть новый сотрудник. Вот видим, что уже у нас вот новая фамилия появилась, Ильенко. И у нас теперь новый гендиректор. Теперь давайте проверим. Обязательно после этого, пожалуйста, сделайте какой-то пустой счет на оплату. И посмотрите, что у вас новый гендиректор приходит в печатные формы. Продажа счета. Еще проверяем, что у нас он везде в печатных формах появился. Просто создаем новый счет. Там можно выбрать контрагента. В принципе, можно не выбирать. Просто пустой счет, табличную часть не заполняем. Нам важно сейчас проверить. Провести Обязательно нажать, иначе, если не нажмете «Провести», не сформируется печатная форма, и мы не увидим. Печать, счет на оплату. И смотрим. Вот, смотрите, у нас новый сотрудник уже, Ильенко Юрий. То есть все получилось, значит, и не только в счете, и во всех остальных документах. Торг-12, УПД, счет-фактура. Значит, везде у нас будет новый гендиректор уже участвовать в печатных формах. на этом пока все но в следующем уроке то есть будет продолжение этого урока и я хочу показать для тех кто сдает отчетность в программе 1с бухгалтерия 83 гендиректор поменялся а ключ электронный который вы подписываете все письма в налоговую которым вы подписываете отчеты, в налоговую НДС, прибыль, зарплатные отчеты у вас еще остался осталась подпись на старого гендиректора. И в следующем видео уроке я покажу, как формировать э, заявление и отправлять его для смены вот этого вот электронного ключа. В данный момент мы ожидаем лист записи 46 налоговой. Как только он будет на руках, а это будет на следующей неделе, э, я сниму Продолжение этого урока. Большое спасибо за внимание. На этом все. Надеюсь, что информация была полезной и интересной для вас. На этом видеоканале вы будете постоянно узнавать что-нибудь новое из области ведения бухгалтерского учета. И помните, что лучший способ сказать автору спасибо, это подписаться на канал, поставить лайк